Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами на связи Денис Залевский, официальный представитель компании Search Energy. И сейчас опять хочу озвучить два отзыва. Люди прислали два отзыва вот, от Веры и от Светланы. Сейчас по очереди их включу. Меня зовут Вера Иванова. Живу в поселке от Москвы в 11 километрах. В нашем поселке постоянные сбои электричества. А у нас все связано с энергией и горячего водоснабжения и отоплением. Зашла в гости в и узнала о бесплатном электричестве. Я зарегистрировалась и купила 6 мега вас электроэнергии от Дениса Заведую Спасибо ему. Рекомендую ознакомиться и присоединиться Добрый день, дорогие друзья. И сразу следующий Сейчас мы записываем ролик и хочу вам представить Светлану. Я зовут Светлана. Я живу в поселке город города у меня очень большие проблемы с электричеством. Это не только у меня, но и в других для себя поселка. И вот я сегодня через Елену познакомилась с правла, проблем, решением проблем электричества через компанию Аватар. Я не успела зарегистрироваться и мне уже в заветке Денис подарил 6 мегаватт. Большое спасибо. Рекомендую всем ознакомиться и присоединиться к этой программе. Спасибо, Светлана. Удачи всем. Хочу обратить внимание, что вот в этом отзыве Светлана не до конца разобралась в информации. То есть не от компании Аватар, да, а от компании Search Energy были получены мегаватт-контракты. То есть, аватар это всего лишь ресурс на котором существуют кошельки. Вот могу показать. Вот аватар. На нем это просто мультивалютный кошелек, на котором можно завести кошелек себе биткоин, там эфириум и добавить различные токены. Таким образом. Что хотелось бы еще добавить? То есть как эти люди получили мегаватт контракты? У меня есть акция, действует она до сих пор, пока ее я не отменяю. На моей странице ВКонтакте, Денис Залевский, можете ее увидеть, у меня сразу закреплен этот пост пост с акцией. Всем, кто не получал и не покупал мегаватт контракты от компании Search Energy на безоплатное электричество, дарю 1 мегаватт в одни руки.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 есть видеоинструкции, как это сделать на моем канале youtube можете в youtube набрать правовед залевский вот так вот он выглядит на моем канале нажать плейлисты откроется плейлисты список плейлистов и мегаватт контракт называется плейлист вот видим в нем 45 видео Нажимаете и у вас э, высвечивается весь полный список видео, которое предоставлено, представлено в этом плейлисте. То есть тут э, видим инструкция и обращение, то есть и вебинары, э, вся информация полезная для изучения здесь находится, в этом плейлисте. Э, таким образом, то есть вы э, зав заводите себе кошелек по инструкции, э, пишите мне любым удобным для вас способом, Вконтакте, на почту, в скайпе, вайбер, WhatsApp, Telegram, все соцсети есть, все контакты указаны у меня под видео в описании. Итак, как некоторые еще спрашивают, как поделиться постом к себе на страницу, чтобы получить 10 мегаватт контрактов, просто уходим вниз от поста. Нажимаем «Нравится» и нажимаем «Поделиться». После того, как вы нажмете «Поделиться», такой же самый пост появится у вас на странице. И вам нужно будет его закрепить. Закрепить его просто в самом начале. Три точечки. Наводим на них курсор, и выходит дополнительные вкладки меню. У меня тут есть «Открепить», потому что он у меня закреплен. У вас будет «Закрепить». Нажимаете «Закрепить» держите в таком состоянии в месяц, то есть не в нажатом, не нажатой мышкой да, держите, а просто нажали, то есть закрепили, он у вас висит на страничке. Через месяц также ко мне обращаетесь, напоминаете, я захожу, смотрю, я отправляю вам 10 мегаватт контрактов еще, как договаривались. Ну а теперь... Еще немного информации для тех, кто не в курсе, кто, может быть, впервые наткнулся на это видео. Существуют бестопливные генераторы, разработанные нашим соотечественником Александр Сергеевич Кугушов, их создатель. Он проживает сейчас в Италии. Производство этих генераторов идет в Италии и в России. В России в апреле, в конце апреля будут уже готовы две установки. Сейчас вот мы видим действующую установку, это экспериментальная установка, она стоит в Италии, демонстрируется. У нас в России будет она продемонстрирована в мае, скорее всего в мае на выставке в Москве. Таким образом все устроено, то есть можем включить, посмотреть, можете сами на сайт зайти, ссылка на сайт есть также в описании под видео. Электромотор, потребление у него 40 ватт вращает генератор У генератора выходная мощность 10 киловатт вот именно у этой установки Ну, соответственно этот генератор запитывает опять же мотор и остальное выдает на потребителя всем этим делом управляет электроника Глобально. можем посмотреть Глобально. как это выглядит ядерный Работает реактор не нужен. нефть не нужна уголь не нужен газ не нужен сама работает, двигатель вращает генератор, генератор питает двигатель, вот таким образом это все устроено, а на сайте, это я нахожусь сейчас на главной странице, вы можете найти всю интересующую вас информацию, всю важную информацию понажимав все вкладочки. На вкладке видео вы найдете видео видеообращение к различным главам регионов, главам государств от разработчика Александра Кугушова. Вот так это выглядит. Обращение к правительству Беларуси, главе Чечни Рамзану Кадырову, главе Министерства обороны России в Совет ЕОС ФСБ России, Бортникова, Александра Витальевича, ну и так далее. О, Васильевич. <coughs> Что же такое мегаватт-контракты? Мегаватт-контракты – это токен, который выпустила компания, и он сейчас продается по постоянно растущей цене. То есть цена растет до 1 сентября. С 1 сентября цена одного мегаватт-контракта будет составлять 3100 рублей цена установлена законодательством в России, ну, не важно, да, то есть законодательством Российской Федерации, установлен такой ценник, то есть принят он во всех странах мира, то есть есть определенный ресурс, вот я нажал вкладочку ICO, можем пролистать, сейчас найдем, вот видим, что стоимость мегаватт контракта, устанавливается на законодательном уровне самостоятельно в каждой стране то есть в каждой стране на основании законодательства каждой страны устанавливается в россии у нас установлен ценник 3 рубля 10 копеек за киловатт мы можем посмотреть это вот перейти на этот ресурс ссылочка на сайте есть на этом ресурсе предоставлены ценники э, электричества и электроэнергии во всех странах. Ну, что-то тут у нас. Вот. Называется рейтинг. И мы видим. Вот, то есть идут страны и стоимость электроэнергии. Видим, что Россия 3 рубля 10 копеек. Что такое мегаватт контракты? Да? То есть это токен, который выпускает компания. Для чего она это делает? То есть сейчас эти токены могут купить, может купить абсолютно каждый человек, то есть цена еще пока бюджетная. Также, если кто-то прям вообще не может купить, либо не хочет покупать, может получить по акции. Я уже озвучивал ее до этого, да, вот до 16 мегаватт в одни руки без оплаты. Видим, и чем будет обеспечена ликвидность данных токенов? Компания Search Energy будет отпускать бестопливные генераторы только за эти мегаватт-контракты. То есть за рубли, там за доллары, за биткоины, там неважно за что, у вас после 1 сентября не получится просто приобрести данный генератор, только за мегаватт-контракты. Поэтому, соответственно, делайте выводы сами. Либо сейчас вы можете потратить, например, там 10 тысяч рублей, купить 1000 мегаватт-контрактов, либо тысячу рублей потратить, купить 100 мегаватт контрактов, и у вас будет данный ресурс. Либо можете пройти мимо, и у вас данного ресурса просто не будет. Ну, соответственно, желание иметь бесконечный источник энергии есть у каждого. Но, соответственно, цена будет потом уже выше всего этого дела. Видим на сайте график роста цены. То есть каждый месяц у нас разбит. На, ровно пополам, то есть с 1 по 15 число каждого месяца и с 15 по последнее число месяца. В марте, первая половина марта стоили 5 рублей, вторая половина марта сейчас, вот до 31 марта, по 10 рублей за 1 мегаватт контракт, то есть за 1000 киловатт. Потом апрель половина 50, вторая половина 90, мая уже у нас 120-170, ну и так далее до, повторяю, 3100 рублей. Это еще к вопросу о количестве. То есть, выпущено было всего 380 миллионов мегаватт контрактов. Все они участвуют в продаже до 1 сентября. Распределены они по месяцам вот таким вот образом. Вот представлен график распределения. На март-апрель по 40 миллионов, на май-июнь по 50 миллионов и на июль-август по 100 миллионов. Соответственно, вот есть кусочек пирога, скажем так, на каждый месяц. И больше этого кусочка в этом месяце не скушать. То есть, смотрите сами, принимаете решение, изучайте информацию, никого никуда не вовлекаем не принуждаем абсолютно добровольное дело просто имейте в виду вот и все а, так мы уже на тут затянули 13 минут в принципе нормально еще хотелось бы отметить как раз у нас еще есть там полторы минутки на сайте можете нажать кнопочку о компании если вы нажмете вкладку ⁇ Сотрудничество ⁇ то здесь а, вы можете... Так. Она вот по-разному всегда открывается. ну еще раз попробую нажать ⁇ Сотрудничество ага. ⁇ Ну, в принципе, ладно. Я вот иногда нажимаю... У меня вот такая же картиночка выходит, а иногда нажимаю, у меня выходит белый лист. То есть есть белый лист, можно его почитать. В принципе, можете обращаться ко мне по контактам под этим видео, я вам предоставлю белый лист, если будет желание. И также там опубликованы патенты Александра Сергеевича Кугушова, который разработчик данных генераторов. Также можете нажать вкладочку «Контакты». На этой вкладке вы можете видеть отдел развития, почту, страницу ВКонтакте. Можно задать вопросы, озвучить свои предложения какие-то. Производственный отдел, отдел разработки ПО, фонд поддержки изобретателей, канал Телеграме и группа ВК. Потом видим контакты Александра Боброва, это президент компании в России. И видим... Список представителей компании Search Energy по регионам. Видим, что центральный округ у нас представляет Вячеслав Белых и Виталий Шанихин. Северо-западный округ Радик Габдулазянов, Южный округ Старушка Эдуард, Северо-Кавказский округ Евгений Шанькин, Приволжский округ Илья Никонов, Уральский округ Алексей Глухарев, Сибирский округ Владимир Мошкин, Дальневосточный округ Денис Залевский, то есть я контакты всех этих людей представлены здесь на видео обращаться можете абсолютно к любому представителю который здесь указан это официальные лица компании через которые через которых осуществляется продажа распространение мегаватт контрактов то есть тем самым чтобы разгрузить сайт и ребят значит от этих дел, то есть от продажи мегаватт контрактов. То есть ребята занимаются производственными делами, ищут, подбирают производственные площади, занимаются закупкой деталей, заключением договоров с поставщиками и так далее. То есть, чтобы быстрее, как можно быстрее, да, запустилось у нас это производство. Вот. Обращаться можно к абсолютно к любому представителю, независимо с какого региона. Вся работа ведется через интернет. Но ну, если, конечно, вы желаете встретиться вживую, да, то, конечно, обращайтесь к представителю своего региона. Ну и, в принципе, на этом пока все. Изучайте информацию, друзья, вникайте в вопрос, так как электричество – это основа основ, Наступила у нас электрическая эпоха, скажем так. От нефти, от угля будут все уходить. Это нужно сделать как можно быстрее. Иначе это убьет просто нашу планету и нас всех. И хотелось бы еще добавить, что это понимают все нефтяные магнаты, в том числе, и политики разных стран. И поэтому... Отвечаю заранее на вопрос некоторых людей, что разработчика там убьют, там еще что-то с ним сделают. Этого не будет. Все уже давно поняли, что все, пути развития по предыдущему сценарию нет. Планета будет просто уничтожена. Поэтому нужно менять сценарий развития. И соответственно, все будет очень хорошо, никто никого не трогает. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делайте репосты, приглашайте своих друзей и знакомых на акцию, чтобы получить, они могли безоплатно мегаватт контракты, приходите сами, обращайтесь.